сейчас чат. смотри. Как вести эту фигню? Админ не чат. Нет, админ свести посмотреть. Там. А, Фурзон, давай надаем. Вы мне да скажи, админ свести, нет? Иди. Посмотреть, кто вот эти модераторы. Ты не ты можешь вводить админ. Я могу посмотреть, я могу? Не можешь. Как так? Админ, ты не можешь. Младшие хлоперы не могут. Посмотрите, админ есть онлайн-нету. Да. Что не за знаю, тупость? Да? Какой у меня пароль-то был, я забыл. Ой, а чё я один-то бегу? А чё Кто мне звонит? Обама, прыгай!